Так, друзья, пока мы подготавливаемся к осушению колодца, я решил сделать небольшой обзор этого интереснейшего места. Колодец, как ни странно, находится на холме, да? И вот что и возле колодца находится вот такой камень. Я бы сказал, как это камень для жертвоприношений, потому что он очень интересный. Тут я вещи разложил, но, но видно, что это... Для чего-то служил такой камень. Ладно, дальше идем. Здесь, если пройти через эти заросли, хотя здесь не очень все удобно, да, то я вижу кладку. Причем кладка, она заросшая. да, Но кладка такая. И вот мы спускаемся. Сейчас я спущусь. Вам покажу, что в принципе кладка-то... Чтобы это была терраса, в принципе может быть и терраса да но ну да похоже на какую-то террасу но очень странная кладка нет она ну, видимо сверху еще залита была чем-то да но все заросло но ну, и с другой стороны сейчас я вам покажу где что меня вообще смутило в этой ситуации что под этот жертвенник идут как бы ступеньки сейчас мы посмотрим здесь все дико так я еще палку не взял опираться ладно сейчас идем вот смотрите что интересно друзья мои мне будет интересно ваше мнение почему потому что одна голова хорошо а 10 лучше а если у меня 9000 подписчиков то 9000 то подумает то и что-то скажет свое будет вообще интересно понимаете как-то нездорово вот еще раз там колодец да и вот тут идет вот такой вот спуск камни разрушенные, да, и он вот туда идет видите это все в камнях все каких-то вот В таком запущении, но очень интересно. Друзья, мне очень интересно ваше мнение, что это может быть. Ваши предположения для меня будут очень важны и кто-то может что-то э, посоветует. Все-таки такие вот заброшенные места найти это очень даже редкость на сегодняшний день даже в испании да вот смотрите вот такое вот место и вот она уходит как-то вот так вот здесь тоже кладка я смотрю но все заросшее вкладки какой-то ладно будем разбираться но все-таки друзья я буду благодарен если вы мне как-то что-то прокомментируйте ваше видение этого всего что это может быть ну все оставайтесь со мной будет продолжение по поводу осушения колодца и что мы найдем в колодце